Несчастные конченые ублюдки. Я вас всех, сука, презираю. Чтоб та блевотина, которая льется с ваших пагубных, вонючих ртов, обратно же возвращалась вам в ваши собственные уши. Чтоб ваши жопы были шире траншейных ям на моем огороде. Чтоб та мерзость, которая находится у вас в мозгу, медленно вытекала через ваши уши. Потому что все вы конченые ублюдки. И мне полностью плевать на ваши лайки, ваши дизлайки и ваши конченые сука комментарии. Не потому, что я ставлю себя выше вас, а потому, что вы сами себя ставите ниже всех. И это не тут, И это не смирение никакое. Это комплекс недоразвитой неполноценности а может наоборот даже, развитой неполноценности. Все выконченные твари. Я искренне сам себе сочувствую, если я тот самый русский грядущий царь, а я он и есть, поэтому я себе сочувствую, что мне придется управлять такими конченными тварями, как вы. Проблема не в той власти, которая сейчас Совершенно нет. Проблема в народе, который позволяет этой власти собой так помыкать. Когда тебя ласково, нежно, путем уговоров и добрых словечек, тихонечко взял за плечи, ставит на коленушки. Один мальчик как-то сказал, что ему будет очень жалко того человека, который будет управлять Святой Русью в последние времена. Я так сожалею, я искренне, прям до, до крика в душе сожалею, что я не могу с ним пообщаться вживую, что не могу... Получить хоть какое-то сочувствие, хотя бы более-менее искреннее. А хоть от кого-либо. Хотя бы от кого-либо. Еще раз. Вы все, сука, конченные твари. Я вас презираю, потому что вы не видите никого, кроме вас самих же. Вы считаете себя самыми умными, вы считаете себя какими-то принципиальными и моральными людьми. А на самом деле вы падла гнойные черви, которые копышатся в своем собственном дерьме и никак не могут с него вылезти. Вот вы кто такие. Я вас всех, сука, презираю, потому что вы конченые твари. И даже если это видео получит страйк в интернете, мне тупо насрать. Мне плевать полностью, потому что вы, негодяя, не заслуживаете такого правителя, который будет ваше дерьмо разгребать. Вот что я считаю и думаю. Вот это мое настоящее мнение, настоящие мои мысли. Потому что вы, сука, неблагодарные уроды, вот вы кто. Вы не умеете, вы, вы не умеете сострадать друг другу. Я только в исключительных случаях, в исключительных случаях могу в ком-то увидеть, хоть, хоть какое-то небезразличие к судьбе, своего ближнего. Во всех остальных случаях высокоморальнейшие люди, такие как вы, проявляя себя с самых долбоебистых сторон, презираю гады. Господь, видимо, готовит как меня, так и вас. Как вас, так и меня. Та небольшая доля негатива, которую я получаю в свой адрес, среди комментаторов моих роликов и вообще среди всех, кто меня слышит и видит. Вся та небольшая доля негатива, это всего лишь навсего та прививка, которую мне делает Господь против большой клеветы, которая меня ждет в будущем. И все. Я это прекрасно понимаю, и поэтому меня это не особо сильно раздражает. Потому что а никто из вас не видел меня в настоящем гневе. Никто из вас не видел, никогда не видел меня злым, либо раздраженным по-настоящему. Не дай Гос... Газ попала в мои руки, потому что если власть попадет в мои руки, то передохнет куча таких тварей, куча тварей передохнет. Очень большое количество людей сгинут, исчезнут с лица земли. Я сам боюсь этого времени очень сильно. Америка вообще ни при чем, ну не при делах, может при делах ее власти гегемония, но никак это не, не оправдывает мой народ. Как, как? Как, как, как вас воспитать? Как, как воспитать людей, которые... поменяем тему не всех вас жалко не всех вас крайне жалко вы все просто заблудились вы просто вы просто просто потерялись у вас нет наставника у вас нет такого учителя который бы показал вам дорогу вы несчастные люди вас нельзя оскорблять как Некоторые из вас делают по отношению ко мне. Вас надо просто учить с большим терпением. С большим терпением самоотверженно, непредвзято, без эмоций. С холодной головой. Так с вами надо общаться. Максим Манча... э... Манчигор. И что теперь нам тебя, на рука... нам тебя на руки взять и таскать, как святыню? Типа ты наш Спаситель. Народу нужны примеры, действия, а не трындить и, вещать... и вешать лапшу на уши дурачкам, которые тут в ладошке хлопают. Это я самодурство. Это самодурство. Это самодурство. Я тоже могу выложить на своем канале, что я типа царь, и у меня тоже и шрамы на руке есть, и эзотерикой занимаюсь, и родился в Сибири, и хромаю на правую ногу, только деньги мне нужны, а нужна цель и понятие. Знаете причину? Что нужно сделать, чтобы победить демонов и дьявола, а мир, к сожалению, постоянно в их власти? Вот когда узнаете, что... Вы готовы это сделать? А насчет России, тут один правильно сказал человек. В России только кровью можно что-то переписать и изменить. Это неизбежно. Готов ты пожертвовать своим народом. Вот если не готов и не способен, заткнись и рисуй картины. Максим. Я тебе отвечаю, пожертвовать своим народом я не готов. Но пожертвовать собой ради моего народа неблагодарного я готов. Поэтому... Картины рисовать я пока не буду. Вот так. Максим Захаров. В 90-х власть кровью брали, бомбя Белый дом, а так, чтобы какой-то царь, да так просто по воле Бога, так не получится, власть силой брать надо. Отвечать, Отвечать бумерангам надо сила за силу, око за око, иначе никак. Максим Захаров. Отвечаю тебе на твой комментарий. По поводу силы, око за око и так далее. Итак... Сейчас попробую тебе как бы показать, если у меня это получится. Я думаю, наверное, вряд ли. Может и получится. Смотри, пожалуйста, по поводу силы, ты сказал, значит, вот так вот, это, э, значит, распечатка э, всесоюзной ленинской коммунистической организации по вопросам, по, по вопросам, сам молодежи и в общем ну это не столь важно важно то что здесь демонстрируется перечень зарубежных музыкальных групп и исполнителей в репертуаре которых содержатся идеи на вредные произведения тут их целый список и по каждому, в каждом отдельном случае дается описание, почему данная э, зарубежная музыкальная группа является носителем вредных идей. Вот допустим, смотри, Sex Pistols, панк-насилие, B-52, панк-насилие, Men... меднес, панк-насилие, Clash, панк-насилие, э, Kiss, неофашизм, панк-насилие, Крокус, насилие, панкс, смотри, насилие. И что мы тут читаем? Смотри, вот, крокус, да, это зарубежная рок-группа или я не знаю, я не разбираюсь в этом. Насилие, культ сильной личности. Насилие и культ сильной личности. Тут много такого есть. Вот. Пропагандируется секс. Гомосексуализм, эротизм, насилие, неофашизм, панк. Очень-очень много. Вот смотри. Если вы не изучаете историю, то я покажу вам ее. Я расскажу вам следующее, что... Э, в современной массовой культуре информационной, неинформационной, раньше она не называлась информационной. Это просто борьба за наши сердца. И я тебе так скажу, что э, во многих случаях пропагандировалась э, э, некая идея, идея идеология о том, что вот... Как бы надо быть непреклонным, несгибаемым, жестким, сильным и так далее. И так далее. Да? А я тебе скажу, эта идея совершенно не принадлежит тебе. Твой разум также не принадлежит тебе, Максим Захаров, уважаемый ты, ты наш подписчик и самый лучший в мире человек. Я скажу так, что тебе твои идеи не принадлежат. И как бы тебе это не было обидно и неприятно слышать, потому что если бы мне такое же сказали, мне бы тоже было это неприятно слышать. Но, пожалуйста, смирись, что тебе твоя голова не принадлежит в данный момент полностью. Те идеи, которые ты носишь в себе и то видение э, человека, который способен управлять страной при той ситуации, которая у нас есть сегодня, она ложная. Твоя видимость, она ложная. Точнее, ошибочная. Есть э, некое доказательство о правоте моих слов, которые я сейчас сказал. Обратись, пожалуйста, к человеку, который является светом для всего мира, который освободил всех людей, От власти зла Он жил, я тебе дам подсказку, что это за человек Он жил примерно 2000 лет назад Он отдал свою жизнь Пострадал, мучился Умер, потом воскрес Это очень сильный человек И это очень сильная личность Брал ли он власть свою силой? Именно в том, понимании, в том понимании образа силы, о котором утверждаешь ты, следуя с контекста твоего предложения, комментария. Я думаю, ты сам понимаешь и знаешь ответ на этот вопрос. Сила моя в немощи совершается. Кто сказал? Пожалуйста, не обманывайся, друг мой. Ой. Саня Ярый. Саша Ярый. Кто разжигает сегодня огонь в ядерном тигле всемирной войны? Жертой во имя жестоких богов, Может быть, скоро окажемся мы. Их власть простирается через века, Их паутиной окутан весь мир. Наши вожди, только пешки в руках, Темных гроссмейстеров дьявольских сил. Нет выше цены, чем швырнуть жизнь на алтарь, Для них все мы грешны. Нашу кровь пьют, как нектар, боги войны. Рвутся засовы с закрытых дверей, Серых жрецов появляется орать, чтобы, чтобы вытравить мысли в твоей голове, Те, что мешают других убивать. Всевидящим оком отмечены лбы, Знаки их власти на гранях монет, Люди с рождения всего лишь рабы, Тех, кто зовет, те, кто зовет, зовется несущими свет. Браво. Эйджелл аквариус доктрины. Чтобы дошло до нас народа, что вы глаголите государь, нужно показать на своем примере, что нам делать, как дальше быть. Я верю, что ты тот хорошо убедил, что лично я могу по твоему мнению сделать полезного для людей. Может, тебе чем помочь. Давай уж к делу перейдем. Друг, отвечу тебе на твой комментарий. Как ты думаешь, дорогой мой, почему царь, тот самый освободитель, которым я себя назвал, не явился, не пришел в мир раньше. А только в этом 2018 году появились какие-то признаки его присутствия в нашем грешном мире. Почему, как бы сказать, нет э, возможности у этого человека сейчас что-либо сделать? Как ты думаешь? Вот ответь мне, пожалуйста, на этот вопрос. Может, возможность даже и есть. Может, возможность это даже и есть. Но почему этот человек, коим я себя назвал, ничего пока что не делает? Почему он наблюдает только лишь за реакцией народа на те слова, которые он говорит? Вот как ты думаешь? Прокомментируй, пожалуйста, мой ответ на твой комментарий. Что-то одни и те же пишут. <coughs> Юлия Баклицкая. Соседи есть? Напишите, кто он? Это про меня она спрашивает. Работает ли? Квартиру снимает? Одноклассники, напишите об этом человеке. Кто это? Объясните ему, что он болен. Какой царь? 21 век. Царей уже как сто лет нет и не будет. Дорогая моя Юленька Баклинская. Может ты не ждала и не ждешь ответа на свой комментарий. Но я его все-таки произнесу. Миру сейчас, нашему погибающему миру, необходимо некое чудо. Потому что без чудес... У нас не будет никакого, так сказать, права даже просто полагать, что существует кто-то, кто умнее нас, сильнее нас, у кого больше могущества, власти и возможностей. Я сейчас говорю о том, кто является настоящим царем. Потому что тот самый грядущий русский православный царь, по сравнению с этим царем, никто. Он не просто дерьмо, он вообще никто. Потому что есть царь славы, царь царей, который совершил такой подвиг, который ни вы, ни я никогда совершенно Абсолютно. И вообще не сможем повторить. Поэтому царь будет. Независимо от того, какой сейчас народ. И я хочу, чтобы каждый это знал. Нора Марджер, предполаг, э, предполагаю и сочувствую, как будет тебе трудно с этим народом. Бог тебе в помощь. Спасибо тебе, родная. Очень много для меня значит ваши... Подобные отзывы. Потому что не, не всегда так легко, не всегда легко делать то, чем я занимаюсь, и при этом не получая никакой мотивации к тому действию, которое я делаю, а получая только одни негативные отзывы. Дмитрий Костенок. Михаил, как ты относишься к действиям английских королей и королев? Очень интересно твое личное мнение. Можно было бы отдельным роликом выпустить? С уважением, Дмитрий. Димочка, вот тебе как раз ответ в виде выпуска нового ролика с ответом на твой комментарий по поводу моего отношения к английским королям, королевам и так далее. К этим людям я <coughs> не отношусь абсолютно практически никак. Совершенно я никак к ним не отношусь. Для меня они не имеют абсолютно никакого значения. Гораздо печальнее, гораздо печальнее для меня тот факт, что действующую британскую, английскую королеву очень почитает или почитает, просто почитает или чтит э, декоративную, как бы декоративную эту королеву э, множество людей которыми она как бы или не как бы управляет, главой государства которых она является. Они ее сильно почитают, и мне это немнож... меня это немножко не радует. Меня не радует не то, что э, свой народ почитает своих монархов, а меня не радует то, что простой народ затуманен, обманут и не видит очевидных вещей, что вот данная власть не является человечной, она является бесчеловечной. Потому как и английская королева, и вся ее семейная чета, и множество.. Министров, президентов, политиков, других общественных деятелей являются всего лишь навсего инструментом для восстановления того порядка в мире, который будет способствовать управлению данным миром одним лицом. Обращаясь к Священному Писанию, мы все прекрасно понимаем, о каком лице идет сейчас речь. Эти люди не от Бога. Если кто-то из вас имеет тонкие струны души и способен увидеть фальш в человеке, который лжет, вам достаточно всего лишь посмотреть в его глаза. Посмотрите в глаза английской королевы. Просто посмотрите в ее глаза. Я думаю, многим из вас станет все понятно. Посмотрите также в глаза прошлого Папы Римского. Настоящего Папы Римского и всех-всех этих пап. Посмотрите в глаза президента Украины. Посмотрите в глаза Лукашенко, допустим. Вот вам негативный пример негатива так скажем, то есть обратное от, от обратного. Посмотрите в глаза Лукашенко. Мне, честно говоря, вот тут я другого мнения. Мне нравится то, что я вижу. Валентина Сысоева. Благодарю вас за видео, в котором даются советы о жизни на нашей земле. Будем возлагать надежду и веру на ваше стремление очистить землю от зла и дать людям счастливую жизнь. По-видимому, время такое пока не пришло. Нет указаний свыше. Но перемены неизбежны. Будем ждать, надеяться и верить. Справедливую жизнь славян. Родная Валентина моя, Благослови тебя Бог Вообще просто за то, что ты есть и все. И хорошо, что на моем канале существуют оптимисты вообще по жизни оптимистичные люди. Вот как раз один из таких пишет. Давайте посмотрим, что. Всем доброго времени суток. Вот что хочу сказать. В чем Михаил не прав? А, нет. В чем Михаил не прав? Разве он сказал, что что-то нереальное? Задумайтесь. Веден правильные вещи, говорит, его сегодняшний спич уже достоин уважения, а если уж бить в лоб, то я скажу, что на Руси матушке блаженные никогда не были идиотами, не зря они были в, блаже... э, в ближнем круге царя, это я к тому, что молва считает Михаила недалеким и так далее». Это ваше мнение. Оно имеет место быть. Лично я так не считаю. И мозги у него, дай Бог, каждому. Кто-то в школе элементарное выучить не может. А Михаил говорит живыми словами. То, что думает. И во что верит сам. И по поводу тет а -тет с камерой. Он тоже прав. Не каждый сможет сконцентрироваться. В общем, что таки я хочу сказать. Я не защищаю Михаила. Он в этом не нуждается. Кем он себя считает, это тоже его личное дело. Но, извините, дурака я в нем не увидела. Значит, это девушка или женщина. Это точно. Нужно уметь читать между строк. Тогда все тайное станет явным. Берегите себя, Михаил. Всем добра и мира. Добра и вам, дорогая моя. И вы также будьте счастливы. Я уверен, что ваше окружение, ваши бо... э... Родные и близкие счастливы, что вы являетесь частью их окружения. Валентина Сысоева. Народ ждет с нетерпением царя от Бога, который даст стране развитие и справедливость. Мы надеемся и верим, что такой день наступит. Вы даете народу и ве, вы даете э, надежду и веру нам простым людям, что перемены в стране обязательно свершатся, и добро победит зло, и наступит мир и вечная любовь. Я просто хочу сказать, что не только не только идиоты смотрят мои выпуски. Вар Вован куча цифр без палов Ни один царь не умер своей смертью. Ну и что? за то, какая жизнь была у этих людей. Ну и что? Мне это безразлично полностью. Я хочу пожить так, как до этого не жил ни один единственный человек. Я хочу... Я хочу прожить свою жизнь так, чтобы меня не просто запомнили, а чтобы тот, кто меня создал, в момент моей смерти, в момент моей кончины, какой бы она ни была, пришел ко мне, чтобы лично взять меня в свое лоно и сказать, что жизнь я прожил достойную и угодил своему Творцу. И поэтому какой финал моей жизни меня совершенно не интересует. Совершенно. С вами был Михаил Сергеевич Троицкий, человек, который считает себя царем. До скорого в новых роликах, ребята.